Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова, я управляющая инвестиционным отделом в компании «Электрик Мотор Клаб». Находимся мы в Камбодже, и компания занимается продажей электромобилей BMW i3 на территории королевства Камбоджи. И я с радостью хочу вам сказать, что наконец-то наша компания запустила краудфандинговое направление, и теперь каждый желающий может участвовать в нашем бизнесе, каждый желающий может составить свой инвестиционный бизнес на нашей краудфандинговой платформе. Если вы хотите получить больше информации, как стать инвестором ВМВ, вы можете получить официальную информацию на нашем официальном сайте, либо у меня лично, все мои контакты находятся внизу под видео. Ну а мы э, рады предложить вам сотрудничество и, конечно же, со своей стороны только честность, порядочность и надежная сохранность ваших инвестиций.